Тема денег, она угу. сегодня настолько актуальна. Вот заметь, даже там поставили коллективное погружение, и в течение нескольких часов сформировалась огромная группа, потому что тема просто все люди хотят денег. Угу. И ты знаешь, меня многие вещи даже удивляют. На кон на деньги ставятся отношения, ставится жизнь ставится, то есть идут такого рода подмены глубочайшие, когда все меряется деньгами, деньгами меряется любовь. И человек, когда об этом говорит, это считается нормальным. Я понимаю, что где-то в корнях, в подсознании это может быть, потому что даже, там возьми, там 100-200 лет назад угу. искали жениха побогаче, невесте преданное. Uh -huh. И так далее. Это каким-то стереотипом легло в подсознание и у человека смешалась любовь и деньги. Но чтобы смешалось настолько, что человек вообще всю жизнь меряет через призму денег, оно даже удивляет. То есть вот тот же самый бизнес. Человек начинает вот, например, поженились, он и она молодые после института там студенты и так далее даже брачного контракта еще нет да все 50 на 50 и вот они живут живут живут начинаются бизнесы, начинается там разворот там вот у них уже был один магазин стало много была там одна заправка стала много было там ну любой бизнес возьми да и вот уже, казалось бы, богатые люди, почему не жить вместе? И они друг друга уже начинают тоже видеть через призму денег. И такие браки могут, и очень часто распадаются, и потом объясняют мужчина ушел к молодой. Или ей там с ним неинтересно. Или, или... А в основе лежат вот эти вот коммерческие разборки. Но если вот они сами будут смотреть на эту историю, да, люди подменившие, они видят это не так, они не видят денег, они видят в друг друге плохое, они видят какие-то раздоры, и на самом деле их подсознание просто посылает друг другу запрос, я хочу прожить боль для того, чтобы это осознать, что ты подменил любовь, подменил ценность отношений, подменил ценность семьи деньгами. И вот когда наблюдаешь, вот возьми известные артисты, известные люди, очень много когда разводятся, ты видишь очень-очень во многих случаях вот эта ценность любви, ценность семьи, ценность себя просто продана. И люди об этом не говорят слух, они придумают оправдание там молодым любовницам и так далее. Ой, здесь на самом деле много подводных камней. Я не совсем... То есть это как одно из направлений, или как сказать, ну, на эту тему. Потому что на самом деле деньги – это свобода. И как ты ни крути, это ресурс, это свобода. Ресурс. Это свобода. Как и любовь – это свобода. Да, да, да. В том-то и дело. Поэтому так легко и подменить. Да, да. И когда, смотри, когда когда пара ну, вот, сходятся да, и вместе подним... начинают бизнес вместе, одинаково. Не то, что там кто-то чем-то не занимается, а второй занимается, да, а именно вместе. То здесь и ценность идет, она именно такая идет, целостная ценность. А когда... И тут много на самом деле много просто я очень с 90-х годов вот я конкретно в этой в этой теме и у меня большой большой опыт и друзей и знакомых и на эту тему и как бы я вижу очень много разных нюансов но на самом деле когда у мужчины много денег да вот просто говорю именно так и он вдруг заводит себе любовницу, здесь тоже вариантов много может быть. Может, у его жены тоже деньги есть, да, и ей тоже не интересен муж, то есть ложь между ними. Ложь. Да. Потом э, другой вариант. Жена не развивалась, а муж развивался, да, она там где-то ему, естественно, благодаря ей, там то, что он, ему не надо было заботиться там, о доме, а мог развиваться, он развивался, да но при этом она не развивалась тоже стояла на месте Понимаешь? и как бы здесь тоже такие вопросы между ними а значит, поэтому он внутри не развивался есть, есть... Она с да. Работает. да да однозначно оба с зеркалами да и то что у него там появилась любовница и она теряет она видит что ну, узнала и теряет мужа да? это же говорит о том что ты была паразитом Натурально паразит, но и он паразитировал на тебе. Это два паразита, два зеркала. но ну, просто разных, ну, тут много э, вариантов. Тут все варианты сводятся в одно. Подсознание человека зацеплено в какой-то момент, ввиду того, что оно как резинка от трусов зацеплено за деньги, и оно потеряло любовь, оно заменило любовь угу. деньгами, да. и оно требует боли. И развитие через боль. Оно, оно требует через боль цепить эту резинку от пенька под названием деньги. Угу. Оно просто требует, причиняя боль. Смотри, ведь это даже... получают оба. Оба. Ведь я даже произнесла. Смотри, на самом деле это программа, я произнесла. А, деньги это свобода, да? И вот, вот именно эта программа, она заложена. Я так предполагаю, что еще очень давно, когда там рабство было, и все стремились выйти из рабства, но для этого понимали, что нужны деньги, богатство. То есть это дав давно, далеко-далеко идет своими корнями. Вот. Но, но. А. ты не будешь иметь ничего в своей жизни, если ты не будешь действовать, двигаться, развиваться, а, то есть и в то же самое время ты двигаешься и развиваешься только в том, от чего кайфуешь. Вот, да, ключ только только тогда, когда тебе интересно, когда только ты искренен, да. вот именно искренен, тогда ты движешься, да, и у тебя и у тебя идет развитие, у тебя идет и свобода идет, у тебя у тебя идет все. А когда игра, я богатый, ты бедный, и, и, и эта игра уже пошла. Это уже и сейчас даже здесь. фильмы показывают вот, ложь, подбрасывает сразу отрывки, и ты смотришь сюжеты вообще примитивные, дебильные на тему «Она богата, да. он беден» или «Он богата, на беден». Ну, игры. Разные-разные. Вот разные, вот да. И а, потом к этому еще очень классно а, добавляется, вот в эту же модель строится поверх отличный ноу -пи с пикапом. Угу. А, вот уже да, модель да, да, да, да, да. примитивных роботов, нет а, а, трахальщиков. Да-да-да. А, да, вот, да, а... да, нет ценности себя, а есть... И ты смотришь даже эти сериалы, я вот не смотрю их, но если вот просто даже вот у тебя открылся, да, буквально хватает пару минут, и уже можешь сказать, весь сюжет, как будет развернется. Примитивно, настолько. Деградация. деградация. Так, смотри, эта деградация, она сейчас во, во всем. Я э, вот э, когда замечаю, даже возьми детские игрушки, угу. какие э, появились. Там э, сделай простые движения, нажми сюда, сюда, сюда, и игрушка закончилась. Конструкторы, кубики, э, примитивные составь, построй стеночку из этой стеночки, построй квадратик там. Э, ты помнишь наше детство, наши конструкторы? Железные, машинки варианты, сколько из них можно построить там, и так далее. Сегодня есть аналоги там лего, разные сборки, те, которые заставляют думать головой, да. Но примитива настолько много насыпалось из дешевого пластика. Угу. И а, тому же самому ребенку удобно насыпать а, примитивных этих вот ломающихся угу. кусков, и он не знает, что с ними делать, и у него нет ему не, интересно. ему не интересно. И он зацикливается на этом. То есть у него нет вот этого творческого развития, нет этого мысли, процесса. И получается, вот этим примитивизмом, липучками разными, там вот да, всякой да, этой вот ерундой да. подменяются более сложные вещи. Идет упрощение сознания. Да. И вот это Постановка же упрощение развития. Упрощение идет в отношениях, упрощение идет в моделях бизнеса, упрощение вообще во всем. Вчера зацепила такую тему интересную, зацепила случайно, но пришла, например, за научными открытиями, всегда ученые позиционируют себя, что они люди бедные, да, и вот любое открытие, оно нуждается в финансировании. И под это дело ученый должен там доказать, показать и так далее, выступить э, и привлечь к себе финансирование, получить там грант или как угу. это дело называется. И ученый там э, ученый пляшет ламбаду угу. за то, чтобы получить деньги финансирования. И вдруг мне приходит мысль такая, ребята, здесь что-то попутано. Если э, у тебя есть деньги, тебе их надо оборачивать, тебе надо заботиться о них, тебе надо искать, каким образом и куда их вложить для того, чтобы их приумножить. А в противном случае они превращаются в прах, Все, что не задействовано в сознании человека, превращается в прах очень быстро. Те же самые дома ветшают, все ветшает, и деньги тоже ветшают. Сегодня на онлайн-нивере статья, как обветшала сумма, угу. а, хранящаяся на банковском счете с 98 -го года. Вот, это в прах все превращается, угу. это нормально. Сознанию это не надо было, значит, это вычеркнуто из сознания. И так оно и будет работать. Это действительно закономерный подход. Так вот, получается, человеку, которому действительно надо, чтобы его деньги не обветшали, Ему надо вложить в тех же ученых, в изобретения, в те же самые инвестиционные проекты и так далее. Ему надо, а перед ним пляшут ламбаду. То есть, понимаешь, заход с другой стороны. И при этом нормальным считается, что ты должен доказать, что ну, это же такой уважаемый человек. А потом этот уважаемый человек может вмешиваться, этот уважаемый человек может диктовать тебе условия, если он инвестор. Он может вообще весь твой проект пере, пере, перевернуть и сделать не таким, как ты его задумывал. Ты продал проект, все. Угу. Как бы это ни, ни звучало. А, те же самые там, инвестиционные наработки в США, да, они прекрасные, но а, они заканчиваются деньгами. Все, uh -huh. с молотка продано. И но при этом это дает шанс развиваться, если действительно без этого было никуда. То есть как альтернатива, как компромисс по парадоксу, да. А, но если зайти с другой стороны посмотреть, блин, тут все иначе. И надо позволять себе смотреть со всех сторон. Потому что когда ты смотришь с одной стороны, ты узко направлен. С разных сторон ты видишь совсем другие выходы, другие решения, другие возможности. И везде, везде, абсолютно везде должна быть искренность. А у нас везде, везде, везде ложь просочится где-то подстроиться, где-то увидеть лазейку. Везде подход, вот змеиный подход такой. Вот именно змеиный такой, ложь такая идет. А абсолютно ко всему везде. Если ты в искренности, то есть, если ты находишься в искренности, это, это не значит, ты Иванушку дурачок. Нет. Это когда ты, тебе интересно то, чем ты хочешь заниматься, либо ты уже занимаешься. И ты в этом не качаешься на качелях. То есть тебя не, не, у, тебя, у тебя нет зависимости, у тебя нет зацепов. Тебя не, не выводишь ты на эмоциях. То есть ты не зависишь от кого-то. там. Скажите, вот какое-то действие. Скажите, как вы считаете, вот если я это сделаю, у меня пойдет или нет? У тебя даже не возникает вопроса, Если у тебя это возникло, все, ты уже здесь. Ты уже в игре, ты своего потока ушел. А ты просто вот занимаешься и ты опыт получаешь. Так, увидел это проанализировал дальше увидел это но у тебя тебя нет вот здесь ты просто берешь ну то есть это это развитие это развитость это ума сознания. мозга сознание до да. развитость сознание то есть у тебя идешь ты в своем интересе и у тебя нет вот этого а вот здесь я так вот сделаю и пройду пролезу не пройду так пройду бочком вот Понимаешь? Но видишь, для того чтобы валить действительно искренне, и открыто по интересу, да, просто угу. валить с другого слова здесь не, да, не подходит. Да. А, здесь а, действительно надо, чтобы у тебя внутри горел огонь. Ты идешь на своем ресурсе и в то же самое время а, в тебе внутри работает мудрость, разум. Да. То есть, если нет разума, да то а, а по молодости люди зачастую неразумны, да, то есть горячее включение в игру. И тогда получается, молодости нужен разум, молодости нужен опыт, молодости нужно старшее поколение мудрое, которое подскажет, направит и так далее. Я, например, вот в вопросах, когда меня направляли и где-то помогали, я же все-таки а, ну, не на пустом месте выросла я имею в виду те же самые психотехники, и мой интерес возрос в этом. Нет, были люди, которые встречались на моем жизненном пути, которым я очень благодарна, которые были мудрыми. И те же самые суфии, и в той же самой Академии наук, тот же Георгий Васильевич, и а, таких людей, даже вот а, подсказки, которые мы получали последние три года, это все люди мудрые нам давали. Они говорили, девчонки, если вы хотите, значит, надо будет вот это учитывать, надо вот это учитывать. То есть есть моменты, которые помогают. Это о мудрости. И эта мудрость, заметь, приходит с возрастом к людям. Надо, чтобы было старшее поколение, на кого можно опереться. А но, а, но с Альцгеймером. Смотри, с но если ты от этого старшего поколения или от кого-то будешь зависеть, то все. А именно это ты готов слышать эту мудрость готов в себе. Искренне, в себе. Да. Ты слышать, И ты благодарен Через этому человеку, который, да, да. который вот оно. Да. Потому, что, потому что я тоже знаю по себе, вот как мы с мужем, мы с ним с нуля полностью. Но у нас был интерес, конкретный интерес. И у нас не было знаешь, как советчиков или кого-то. Мы сами решили и погнали, да, но при этом мы видели и мы учились. Именно проходя свой путь, мы учились, но мы никогда не входили в зависимость. Никогда мы не влазили в зависимость. Мы нигде ничего не отдаживали. Мы четко шли на своем интересе. Вот, и именно когда человек готов, слышать мудрость, но не зависит, не цепляется за него. Ой, у меня есть мудрец, и я его, ну или учитель. Нет, это вы на сопротивление Да, все, все, все, это уже нет. Тут вы выно... должен нет. остаться в себе, да, разум да, должен остаться. Да, да. Но в какой-то момент у тебя в жизни появляются зеркала, которые дают подсказку. Смотри Конечно. Вот, здесь, да. вот здесь, вот здесь, вот здесь. А, а, ты, очень много тех же а самых. ты умеешь читать эти подсказки? Да, ты умеешь. Вот, вот это и есть. Авторитет остается в тебе, да, ответственность да, тебе остается. Да. Но зеркало а ты, тебе говорит: вот здесь так классно, вот а, здесь, ты, так. Да, а ты благодарен этому зеркалу? Ты благодарен, допустим, этому, этому зеркалу, да, за то, что благодаря ему ты... Но ты при этом это зеркало умеешь читать? Вот да. ну, как-то а так. ты не удивляешься а ты читаешь видишь да. свое зеркальное отражение, ну, что это для тебя. Твое же подсознание через зеркало для тебя угу. дало информацию. И учти эту информацию, она действительно полезна будет. Угу. И это о разуме, потому что э, действительно очень много, э, ну вот я себя вспоминаю, очень много людей было, кому я просто очень сильно благодарна. И та же самая тема э, гипноза, глубоко изученная, она шла через э, опытнейших тренировок, да, которые да. давали знания, конечно. через мудрость, через обмен знаниями, через все вот это. да. Благодаря им тебе не надо было это все доставать, то есть самой, да, да, а да. ты могла вот общаясь и где-то где-то проходя что-то, да, ты получаешь знания. Вот оно, когда по сути своей мы сейчас рассказываем, знаешь, про что? Про то, что как должна должна именно быть выстроена система в искренности в жизни вообще. Но те же учители школ... молодым поколением да, те же учит... да, да, да, да. Вот именно вот это. А Взаимная благодарность друг другу. Да. Ведь благодаря молодежи да, старое поколение, ведь им становится интересно, когда они видят какие возможности можно, да, и осознают, что они могут внести свою лепту. Молодежи круто знать, что у них есть опытный человек, который подскажет где-то или же своим опытом именно поделится, а ты можешь, оттолкнувшись от него, двигаться дальше. И это интересно, это на самом деле, вот это сотрудничество. Возьми школы, учителя, вот я к чему и говорю, что это то же самое, вот так учитель должен быть в интересе. Именно в таком интересе, когда он приходит, он идет на, на работу как на праздник и встречается с детьми, да, и он свою работу, свой предмет преподносит так, что детки сидят и слушают, и у них интересно, и они благодарны ему за то, что благодаря ему они слышат много информации, которая у них откладывается как польза для них же, да, и при этом они получают от него искренность, любовь, благодарность, то есть они учатся от него искренности, благодарности, любви. Это вообще невероятно. Вот, именно когда, вот опять-таки мы пришли к тому, что человек любит то, чем он занимается, ему интересно то, чем он... Искренность. Искренность. Это ж не значит, я Иванушка дурачок, и я всем, всем-все покажу, все, да, все, весь дом открыт. Нет. Это говорит о том, что ты чист перед самим собой, ты... У тебя просто, тебе легко. Все, ты легко, ты валишь, ты... хотя тебя это легко и на работе, и в школе, и дома, и везде. Да. И тогда тот же самый бизнес чист, Да, тот же самый бизнес это уже не про деньги, это про искренность, открытость и интерес. Да. Это когда тебе интересно просто жить, потому что ты не можешь ничем заниматься, кроме того, что тебе интересно. Ты этому посвящаешь все время, а ты кайфуешь от этого. То есть ты не робот, ты действительно Ты наслаждаешься жизнью. Творческая личность, да. которая личность, которая наслаждается жизнью. Угу. И тогда смотри, вот мы с тобой в одном из подкастов говорили о том, что. Те же самые пенсионеры, да, вот сейчас уходят на пенсию там, в 50 с лишним лет, и все, они не нужны, они никому не нужны. Они ушли с предприятия. Они себе не нужны. Да, и у них начинается игра в болезни, в поликлинику, в достане врача, да, <coughs> сделать пенсионный возраст после 70, то есть до 70 он еще будет работать на каких-то предприятиях. Но надо понимать, что где-то с 50 до 70 надо делать переходный период, чтобы человек уходил в семейный бизнес. В семейный, в свой интерес, тот интерес, на котором, если человек там работал на предприятии, да, сейчас много крупных предприятий, и он уже предприятию как бы не нужен, он там свой ресурс исчерпал, а, то надо дать возможность ему вот дельту во времени, когда он открывает на каких-то условиях бизнес когда а, присоединяется к семейному бизнесу к детям вот вот это вот здесь его мудрость да и вот вот, вот этот здесь. вот случай когда а, старик да, получает возможность делиться своим опытом знаниями оставаясь задействованным в работе а, оставаясь а, полезным обществу и а, при этом уменьшится и налоговая нагрузка на содержание. Эти, все вопросы можно отрегулировать этих людей. А, и получается, а, он остается, ему еще нужно здоровье для того, чтобы заниматься делом. Но тогда возникает вопрос, а, тогда надо что-то очень сильно упростить. Потому что для людей возрастных надо очень сильно все упростить. А, чтобы они могли работать, жить. Там, платить налоги, заниматься какими-то делами, и все это в семье. Либо не в семье, может быть, и самостоятельно. То есть в любом случае должен быть какой-то механизм, дающий возможность продлить человеку здоровье через интересную для него деятельность. Не выпихнуть его на огород «сади морковку». Нет, это выпихнуть то же самое, что выпихнуть на кладбище у человека будет ресурс на жизнь, когда он к какому-то своему моменту, там, 50 с лишним, к 60 годам, он приходит к тому, что ему интересно, и он готов покинуть там свое рабочее место на предприятии, чтобы не мешать там работать молодым, где требуется энергия, сила и другая физика, и свою мудрость, свои знания внести во что-то. Какие у него могут быть мудрости знания, если он работает на заводе, как робот-автомат? Ты говоришь рабочих, а есть да. же нет, ну э -э -э да, вот э -э просто смотри, а вот теперь, смотри, а можно ведь и рабочий тоже. Вот смотри, если человек работает <тас> на кстати, работе, рабочими, кто работает вообще круто. Да, а ведь э работает вот на заводе, да, человек. И мало того, этот человек еще имеет свой интерес, он не забывает о себе. Вот тогда у него действительно жизнь, она интересная. Все равно он на данном этапе, пока он осознает, это разумно, осознает, что мне надо работать вот на работе, то есть там у станков или как-то там, да, но при этом у меня есть интерес, мое хобби, а у нас же как, хобби это сразу это ненужное, и все, и робот-автомат и к пенсии пришел. А когда он развивается, вот, вот где мудрость рождается, вот где знание. Именно вот то, в том, где тебе интересно. То есть ты работаешь, но в какой-то момент твой интерес, если ты о нем не забыл, он начинает укрепляться, интересным становится. И ты в какой-то момент приходишь к тому этапу, когда ты полностью осознаешь, что ты освобождаешь рабочее место, потому что у тебя здесь есть интерес, есть интерес и, он, и он для тебя ну Важнее сказать, он всегда важнее То есть тебе уже все Ты понимаешь, что я готов только им заниматься И вот тогда вот это развитие Но тогда сильное. вот этот переход, он должен быть простым Я для примера приведу Я не так давно общалась с одним знакомым у него золотые руки на самом деле. Но при этом он этими руками, ему некогда работать, потому что всю рабочую неделю он на работе, выходные там надо смотреть за престарелыми родителями. И, соответственно, если он где-то позволяет себе, он делает очень красивые вещи руками. И э, я ему говорю, а почему ты ИП не откроешь, почему ты не, вот, не занимаешься. Ты же ты реально очень, очень круто, руки золотые, ты можешь этим зарабатывать. И ты заработаешь значительно больше, чем ты сейчас зарабатываешь на той работе, что ты имеешь. А, вот, а он говорит, а я боюсь. Говорю, чего боишься? Говорит, это ж надо оформляться где-то, это ж надо там с налоговыми делами, иметь, это ж надо. И человек говорит те вещи, которые у нас вообще сейчас, казалось бы, ну проще некуда, да? За день тебе все что угодно откроют, все эти бюрократические препоны отсутствуют, вроде бы все просто. А в то же самое время у человека, который никогда не работал, всегда работал на найме, есть вот этот подсознательный страх. Он даже к налоговой подойти. Да. Взять ответственность. Он даже к налоговой подойти боится. И я когда рассказала, говорю, так вот это просто, вот это просто. Почему ты не зарегаешься, почему ты не... Ты можешь работать сам. А он так и не решился. Вот полгода прошло, он так и не решился. Он говорит, боюсь, просто боюсь, тупо боюсь. Такого не должно быть на самом деле. А человек уже все, он в пенсионный возраст входит, и у него выбор. Либо его скоро сократят, ну и отправят на пенсию. И вот этот вот плавный переход, который бы продлил его здоровье и дал бы возможность реализовываться творчески, и дал бы э, уменьшение той же пенсионной нагрузки и так далее. Это вот эти переходы, когда человек уходит э, туда, ну, в, что он умеет, на самых простых каких-то условиях. Ну, видишь, это, конечно, решение очень конечно, большое. Конечно, но он обесценил себя давно уже. Конечно, он обесценил. Тут если взять Ведь психику, поэтому. он всю ответственность да, оставил Да, да, да. И поэтому здесь как бы ну, без, без вариантов, без шансов и сейчас... Че? Он находится на том этапе, когда он либо, знаешь, как в омут с головой, угу. либо лучше я закроюсь, пойду тихонько на пенсию, и все, и на кладбище. И на кладбище. У него только так. Да, да, да, Идет просто закрывание человека, вот все дверки схлопываются, и все. Кстати, насчет обесценил яблочко, потому что я у него спросил, скажи, сколько ты зарабатываешь на основной работе? Его Он назвал сумму, и вот то, что он делает руками. Я говорю, так да ты посмотри, сколько тебе надо сделать вот этих штук, и ты это будешь иметь. А какие люди будут счастливые? Да, и люди это... какие будут счастливые. Да. И, ну, реально руки золотые. А, а он говорит, да, это никому не надо. Вот в семье, Смотри, вот еще. Смотри, это никому там, не надо сделаю. И это же ведь прививается на самом деле в семье даже. Это говорит, ой, нет, что ты мне будешь тут заниматься этим? Давай, мой муж, туда иди на работу да. и все. Вот оно, обесценивание. обесценивание. Или же говорят... Ой, спился, у него же золотые руки, но он спился. Тоже вот про обесценивание, да. То есть человек умеет что-то делать, но он не ценит это. И он, он, он делает что-то за 100 грамм водочки. И постепенно, то есть он знаешь, так, а мне сколько тебе заплатить? А мне ничего не надо. Ну, ну тогда эти 100 грамм водочки, ну да, налей, выпил один, второй, третий раз – а потом все, и погнала. То есть вот это вот подавление, ведь он подавляет себя. Он просто не может сказать, и сколько он, стоит его Да, оба. да, да, и все, и пошло. и вот а так... не может сказать, потому что боится. Я же как бы не имею права брать вот так напрямую деньги. Мне же их надо как-то, кассовый аппараты и все такое прочее. Ну, это сейчас, это это я про будет. раньше говорю. Про ну, вообще, вообще говорю, как вообще. как Раньше говорить. вообще за бутылку водки все, все договоры делались. Да, да, это была валюта. Именно водка, водка, понимаешь? И вот это кстати, 90-е годы, начало 90-х, когда долларов не было, рубли все так ляснули хорошенько. И была, наверное, года два было валютой водка, если ты помнишь. Да, да, да. То так есть такие вопросы да. решались только за водку. Сколько, сколько это стоит? Это стоит да, ящик за... водки. И грубо говоря, а водку вот... давали потолок. Да. И, грубо говоря, золотые руки, просто золотые руки С покупались, пирога. покупались за бутылки водки, да. да. Золотые работы. Завод бутылку водки. Это вообще просто невероятно. И это такое обесценивание этих рук. Угу. Потому что на самом деле людей, у которых золотые руки, которые могут делать что-то качественное, строить качественно, делать какие-то резные украшающие штуки, ну, это, это навес золото на самом деле. Это угу. же такое творчество. Мне в этом плане сейчас нравится Инстаграм, очень много фотографий таких Выбрасывается то, что люди вот Делают видно, невероятные вещи, невероятные такие, вещи. Смотришь, видно, просто, что туда вложена душа Вот начал просыпаться вот это, знаешь, как Начали просыпаться начал да, возвращаться. возвращаться Да, вот, возвращаться а на самом деле ведь вся красота, все творчество перешло на штамповку, на тупую штамповку. Штамп, штамп, штамп, штамп. Вот только сейчас возрождается. Уже начала потихоньку цениться ручная работа. И она должна быть... Причем, смотри, когда ручная работа, блин, сразу следующий шаблон. Туду хремесленник. Ну Нет. вот оно. Ты же будь мудрым, не, не зачем ты, да? Не ремесленник здесь. Есть очень много услуг, работ, то, что делают люди, которые нельзя отнести к ремеслу. Ну, никак нельзя. И человек это делает хорошо. У него должна быть возможность как физическому лицу или как индивидуальному предпринимателю очень быстро по упрощенным схемам возрастным уходить, на какие-то минимальные налоговые ставки с минимальным количеством бумаг, чтобы у них не было даже бухгалтеров, чтобы эти налоговые операторы сами за них заполняли бумаги. И все, люди будут работать. Люди будут работать. Все просто. Кстати, вот эти принципы, они же в Грузии очень хорошо работают. И они уже откатаны в Грузии. Ну, у них, конечно, куча своих других вопросов, mm -hmm. не откатанных, но вот эти вопросы у них неплохо сейчас mm -hmm. развиты. И они, они людей не ограничивают нигде ничем, ни, ни в чем. То есть их не наказывают, нету там штрафных санкций, за тобой никто не бегает с десятью проверками. Как бы минимальный налог, который отдан на честность человека. И это, кстати, и развивает, и честность, и искренность, и так далее. Когда человек сам себя врет, он же потом за это и болеет. Кстати, на эту тему вот мы с тобой сделали подкаст. И там был момент, когда говорили про когда несколько человек сразу в складчину покупают наши да. семинары и так далее. И мне пришла сегодня обратная искушение. связь на эту тему про эти искушения. Я смотрю, действительно, люди, кого, у кого пошло чистое сознание, как подорвало изнутри, как пошла и Пошла ясность. Я пошла ясность, четко пошло, да, именно и ясность. общество, если общество таким будет, оно же будет само регулировать эти вопросы. Угу. То есть не надо тогда дубинка по голове, когда у тебя уже в голове прояснение идет, когда ты сам не будешь там наступать на грабли, когда ты сам не будешь... Общество все равно потихоньку, потихоньку развивается. Растет, когда уровень жизни человека, кстати, опять-таки, с материальным миром связано, с деньгами mm -hmm. связан. Уровень жизни вырос, лифты стали чистыми. В подъезды уже входишь. Раньше входил в подъезд, знаешь, ощущение, бомбочку туда кинул, а потом только входишь. Сейчас уже входишь нормальный подъезд и так далее. Много чего меняется, много чего в плюс меняется. Но все же идет от нас самих. Да, все идет от нас. И заметь, как в этом плане в Беларуси все идет от нас. В Беларуси Беларусь отменила визы на въезд в страну, там, в ряду стран, да? До конца 22 года продлила, убрав вообще визовый режим. Это крутейший шаг на самом деле. Если ответный шаг будет таким же, вот визы уходят. И они не нужны. Люди должны путешествовать, ездить. и Да, но есть моменты, обман. которые не продуманы. Именно не продуманы, но как это, отданы на добро. То есть не заглянули туда и как бы в ну, полном вот доверии на, на, на кого-то, кому-то. А на самом деле туда должен глянуть хозяйский глаз конкретно. Есть, есть. Есть все, не, да. Но при этом понимаешь, в любом случае важные если, вещи, очень важные вещи, профуканы. Даже, если даже какие-то вещи профуканы, они вылазят потом все равно и они подсвечиваются. Но не ну, вылазят через страдания, а зачем страдания, когда у тебя есть мудрость или разум? Зачем страдать? Зачем через страдания вылазить? Ну одновременно ты не можешь досмотреть даже в своей квартире везде грязь. Ну, не можешь ты все увидеть. Ты не можешь увидеть любую пыль под диваном. Ты а не... Надо, вещи, а не надо, не, надо, не надо такие моменты. Надо основные, точечные, четко выраженные точечные моменты. Можно хорошо знать, куда надо. Не обязательно шлезть в щели. А то, что заметно. То, что играет роль. То, что очень сильно играет роль. Я о таких моментах. Ну, придем. Я не до конца поняла, о чем ты говоришь. Ну, визы это одно. Это одно из. А налоги тоже надо думать. Надо. Да. И их надо разумно думать. Ну, из них надо убирать просто те вещи, которые ну, прямой. Вот как НДС. Ну что тут скажешь? И к этому общество тоже придет, но оно придет через осознавание. Понимаешь, оно придет через осознавание, через искренность и через открытость. Но без осознавания ничего не изменится, и оно придет через благодарность. Угу. Без благодарности тоже ничего не изменится. И чем быстрее люди будут учиться благодарить, тем быстрее будут идти изменения в плюс. Тем быстрее будет идти развитие. Да, это так. У нас сегодня, кстати, консультация скоро по бизнесу. И она вот это все вопросы, которые мы сейчас проговаривали, сразу даже интересно Но очень, очень поднять очень интересно, человека, да, посмотреть, очень интересно. да, поднять именно, именно интересно пройти вот из подсознания по, на тему бизнес. Причем это тот бизнес, когда было все было и было все и друг ничего, ничего. Ты, ну вообще. Я ничего не слышала. Я только слышала, что было все. Так это название консультации. А, да? Ну вот. Да. Потому что я не знаю. Вообще не знаю. И я не люблю. Я, я, я не специально знаю. никогда не читаю ничего. Я, я тоже специально не влазила для того, чтобы а, вот в строчку. Да, чтобы информация была дела. в чистом виде. Ты да. как, знаешь, как девственно. Да. Вот, да. Это именно Потом грузиться на эту информацию да, и да, доставать, да. что же в подсознании происходило для того, чтобы это это все проявилось в жизни угу. и взять это все через чувства. Интересно и очень. И потом посмотреть, как это будет проявляться в жизни и какие перемены будут идти. Это очень интересно. Потому что по бизнесу у нас много наработок. И, знаешь, по бизнесу у меня даже были такие ступорные моменты, когда я себе говорила, нет, я больше с бизнесом работать не буду. Потому что получается, что вот ты работаешь с подсознанием человека, вот ты выгреб вот это, то, зачем ему это было uh -huh. надо страдания там и так далее, uh -huh. и потом дальше я обычно ржу же на твоей фразы. Так вот вот вот это уже есть, да? Вот эта фраза это минимум полтора месяца, uh -huh. Uh -huh. минимум полтора месяца, и потом так фух, и пошло в проявление. И за это время человек успевает забыть про консультацию, забыть про нас. Он вообще, у него жизнь уходит в другое крыло. И потом он, вплоть до того, что он говорит, да не было ничего да. такого, у меня все было всегда хорошо, да, я да. уже забыл и ты знаешь, вот сколько было консультаций по бизнесу, каждый раз, типа, а вы тут при чем? У меня там были такие оно хорошие ребята, оно так сложилось, ребята, да, и, оно то, так сложилось то, и вот это, и вот это, и вот это. И поэтому, когда ты продолжаешь общаться с человеком, и в каких-то моментах так проскальзывает, и так смотришь, и думаешь, блин вот меня это всегда в бизнесе убивало, если в болезни вот болезнь была, вот она исчезла то бизнес это такая, такое размазанное пятно, у меня всегда все было хорошо, и так и припрятал а при этом отчет а чего ты тогда обращался вот она благодарность как раз таки Ну вот эта благодарность в бизнесе очень круто подсвечивается угу. а вот и, но при этом у человека все, все становится по-другому угу. можно порадоваться за него и каждый раз вот радуешься, смотришь и понимаешь. Ну а надо ли? Но при этом надо, Наташа, тогда, когда тебе интересно. Вот мне интересно, тогда надо. А не интересно тогда, а не, тогда надо. не надо. Да, да, не надо. Да, это, наверное, единственный критерий отбора – интересный или неинтересный. Конечно, потому что тогда мне тогда и тогда, тогда, да, и тогда когда, когда тебе интересно, да, и тогда получается неважно, как там человек э, э, осознает, что что ты ему помог, не осознает, ты сам видишь свою работу вот оно и ты тогда не зависишь от этого человека понимаешь а ты видишь ты видишь свою работу и ты ценишь себя и ты ценишь свою работу нет тут я согласна и э, тогда самый лучший вариант вот после консультации э, не общаться какое-то время а потом встречаться с э... Искренне, когда рад видеть друг друга, либо же слышать друг друга, либо, ну, в любом случае, это искренне открыто. Ну, а по сути своей, а зачем встречаться? Ну, то есть, ну, ну, во время знаешь, сразу. Что? Через какое-то время, да. Ну, то есть, я имею в виду, а, а, по сути своей поддерживать только отношения для чего? Для того, чтобы... Для того, чтобы мы вообще ни с кем отношения не поддерживаем. No. Мы no. встречаемся в ресторане, когда приезжает да, человек да. поблагодарить А других вариантов. Нет. <свеч> ну, то есть, как бы, да. тут <свеч> Нет, ну, бывают разные моменты, когда человек на своем пути, вот как мы после консультации еще долго поддерживаем человека, где-то написал, вот надо вопрос, ты отвечаешь, ты как подсвечиваешь, подсвечиваешь, да? А в какой-то же момент все равно человек фу, пошел сам. Пошел сам, да как ребенка научил угу. ходить, вывел на другую дорожку. А да, а есть же варианты, когда ты видишь, о, четкость, подсел ты, паразитик, и едешь. То есть, то сразу ты видишь хлоп, не-не-не. Вот, вот столько информации получили, и вся есть, работаем. Но видишь, когда паразитик, тогда результат у него. Да, так, да, так естественно. Если ты хочешь, так, чтобы... Э, он уже едешь, поэтому, да. Ходить. Угу. самостоятельно. Тут, значит, не будет. Знаешь как? Ты тогда толкни его, то есть, чтобы он пошел со скалы. <связать> а, а это, со скалы. А это значит, что вот, как я говорю, все, есть объем работы, работаем, все получено. И на, на свободное хлеба. Вот оно так должно быть. Когда ты видишь, что есть, есть целый объем информации есть целый вот огромный объем знаний да а человек вот просто дайте еще и это мне и это мне тоже сюда и это ну так извините кстати наши курсы так иногда покупаются ну вот Понимаешь, что пока человек посмотрит пока человек разберется и осознает да это уже не в этой жизни ну да И выигрывают те, кто идут нога в ногу. Кто действительно искренне, искренне, э, да, хотел и хочет э, ну, найти себя, увидеть себя, встретиться с собой. То есть искренне жить или как там, не знаю. Ну, то есть вот человек находится в интересе. Интересна такая тема, да, большая тема, большая да, рассуждения. Тема. Большая тема. В любом случае реализация человека, движение человека не за деньгами. Любовь не заменишь на деньги. Хотя и любовь, и деньги дают свободу. Да. Любовь – это любовь, это жизнь. А деньги – это деньги. Как стимул. Или, вот, как стимул. Как стимул. Для, для ленивого развиваться, двигаться. Да? Как один из вариантов морковки Марковский. для осла, пока ты осел. Да, пока ты. О, четкая фраза. Пока ты осел. Точно. Прям вообще. Ослом? Когда ты перестанешь ослом быть, да, то у тебя будут ценности другие. Другая система ценностей да. будет. И тогда будет интерес, и тогда будет разум. Да. И тогда будет мудрость, и тогда будет, будет, мудрость, и тогда будет красивый, гармония. Да. И, и здоровый человек, и отцов и детей, тогда да. не будет болезни и так далее. То есть болезни, все... они бессмысленны становятся. Просто бессмысленны. Потому что болезни – это... Как это сказать? Болезни – это... Как это? Судьба или, зар, или залог паразита? Как это? Паразитарный мир. Удел паразитарный. В пар... Вот, удел. В паразитарном мире есть только болезни. И это так. И наш мир паразитарин, Да. Он напоминает фурункул на самом деле. Да. Если смотреть с большего масштаба. Угу. Фурункул, который очень круто изолирован. Изолирован, знаете, да. да. Изоля... Изоляция, да. Это как вот у организма, допустим, появляется папиломка, И она так, это вот у клеточек крыша поехала. И хлоп, они в свой мир начали образовывать. Вот это мы. А организм целый ждет, ну когда вы, братцы, наиграетесь и вернетесь, либо отвалитесь. Угу. Ну, знаешь, точно так же организм ждет, пока отвалится кусок печени, легких, почек, а потом уходит. На потом, да. Поэтому тут большая тема да. на самом деле. Да.